Друзья, всем привет! Меня зовут Эрик Шоков, и сегодня я в Тильте. У нас не прошли прогнозы. Впервые, наверное, за последние пять лет. Я не помню, когда у меня не получилось отгадать 5 команд. Сегодня со мной овердрайв, и мы обсудим то, что произошло, и что мы сегодня сделаем. Ну смотри, по поводу того, что произошло. Тут у нас ошибка на самом деле только одна — это Энси. Вот по поводу Энси надо было подумать и вставить, например, Фурию. С uh, 30 да, мы рисковали. Это не пошло. С 3 я думаю, никто не угадал. То, что NIP и Фейс uh, улетят вот так вот без шансов. А с остальными пиками все правильно. Liquid uh, могли пройти, не прошли. Фейс, я думаю, у всех стояли на проход, и они всех подвели. Поэтому реальная ошибка — это только ENCE, которых может было на кого-то заменить. Ну, в целом... Да, они могли пройти, но как факты я записываю, то что у нас не получилось, это самое главное. Но плей-офф, должно все исправить. Ребят, если что, первая команда Outsiders, и я взял эксклюзивное интервью у Джейма из этой команды. Пожалуйста, после этого пикема посмотрите его, потому что по просмотрам он не очень собирает, но мы реально старались и материал интересный. Ну, я тебе сразу скажу, я уверен, что топ-4 мажора будут CIS. Так, получается, это Outsiders. означает Outsiders. -у. Я думаю, то, что Фнати каким-то боком, про странно они играли. Я... Они проигрывали из 16 один катки. Они проигрывали. А какую сетку они вообще прошли, ты помнишь? Сильное было? Нет, там не сильная. Там биг за выход, поэтому аутсайдер с победа точно. Ну, Cloud9 Mouse тут не обсуждается. Спирит героек. Вот это очень спорный матч, на самом деле. Вот. Спорный, но по игре, которую Спирит показали против Liquid, героек, проблема. И даже против героек, спиритом поудобнее будет играть. Смотри, я сам тоже за ребят, но это. Если говорить про э, сердце, условно, про брейн, я бы поставил на герой на самом деле. Но, если я даже это сделаю, я ничего не выиграю, абсолютно. Потому что вот эта компания, она не пройдет дальше. Вот, mm -hmm. поэтому, что поставишь спирит, что героик, ничего не изменится. Но я поставлю спирит, ничего, страшно. Фурия Нату Vincera. Я тебе скажу так, это будет такое мясо, это... Последняя игра, она будет к 12 ночи, все бухи, 15 тысяч человек. Там, там просто будет какое-то месиво. Я тебе так скажу, что я вот как вот в этом матче за Нави никогда не болел. Вот я вот в этом матче буду, наверное, больше всего в жизни болеть за Нави. Я очень хочу, чтобы при там, миллиарде человек, которые будут смотреть этот матч, Нави наказали фурию. Так, ставим Нави. Я не верю в такой идеал. 4 команды из СНГ в полуфинале, но это какая-то шутка. Я думаю, кто-то из них прогорит. Аутсайдер с Клауд Найн. Что ты думаешь? Ну, по идее здесь Cloud9, ну, да, По идее Клауд да. Найн, да. Ну, нет, тут не по опыту. Outsiders тоже суперопытный. Просто по той игре, которую показали Клауд Найн, их нельзя законтрить. Но у Cloud Найн есть э, такой момент, они э, на поздних стадиях турнира могут чокнуть. Такие у них были турниры, где они все играют идеально. Полуфинал они без шансов улетают. Я надеюсь, они уже ну, набрались этого опыта, матерости. Но все равно эта игра прям очень близкая. Может быть, знаешь, 55 на 45 в пользу клудов. А тоже есть хороший шанс. Спирит и Нави. Мой, Мой... предик ты знаешь, перед Нави. Каот на Нави. Что за... Слушай, я очень хочу увидеть победу хоббита. Я предполагаю, что все-таки не получится услышать про тренировку на соби-шоке, потому что он за это время поменял реализацию, и Клауд, наверное, будет против такой рекламы. Но если он как-то договорится о том, что он обещал об этом, может быть, он скажет. Ты же в курсе про это? Да, я слышал. А вот если выиграют Нави, они на сцене ничего не скажут. Вот В прошлом году не говорил, но я не был причем здесь. Ну что, по-твоему, спирит смогут пройти Нави или тут Нави без вариантов? Без вариантов, без вариантов. Ну... Слушай, я просто скептически отношусь к нахождению Spirit в четвертьфинале. Я не верю, что это будет. А могут ли герои выиграть Spirit, а потом ее Na'Vi сверху? Тоже могут. И пот... Они же могут вообще их турнир выиграть. Давай сходить из идеальных раскладов. У нас остается Cloud9 Na'Vi. Самый важный матч в этом году. Ну, у тебя Na'Vi, у меня в скобочках Spirit, потому что я уверен пацанах уверен. После того, что я увидел против Ликвид, я уверен, что Спиритом тоже они могут выиграть и Хероик, и Нави. А Клоудов они выигрывали две недели назад, поэтому немножко все равно альтернативный вариант. Ты поставил на победу Спирит? А что такого? Подожди, ты поставил на победу Спирит в четвертьфинале и полуфинале, и в грандфинале? Да. Такой фантазер. Смотри, ты бродвизиат, потому что это команда связана с тобой. И как мне к этому относиться сейчас? На, ну на самом деле, если вот убрать все вот предвзятости, тут у каждой команды, кроме фнатик-муузов и, наверное, Фурии, хотя даже у Фурии тоже есть, кроме фнатик-муузов, у всех есть шансы выиграть мажор. В этом вся фишка большая. Вот это такого давно не было, что у, у шести команд из восьми есть шансы выиграть мажор. Поэтому как тут сетку не крути, она может оказаться правильной. Я ставлю Нави на полуфинал и cloud на AVI я ставлю на cloud Nine. Ну, тоже нормальный вариант. То да, есть здесь не может быть ненормального, если только ты там на Fnatic поставишь. А в итоге после этих слов они выиграют мажор. Ладно, друзья, пожалуйста, не повторяйте. Все, забудьте про этот повтор. Мажор непродсказуем. Невозможно, абсолютно невозможно. Ставьте, как вы хотите. Единственная спорная ставка здесь, мне кажется, это героик и... Спирит, Но она ни на что не влияет. Моя вера в этот прогноз вот такая. Ноль. Делайте свои решения. Ставьте свои пикемы на себе шоке. У вас все еще есть возможность купить прямо сейчас подписку. Хоть Light, хоть премиум. И вы получите возможность поставить пикем абсолютно бесплатно. И учитывая то, что у вас есть подписка, вы можете получить за правильные прогнозы испытание удачи. Я, к примеру, в первом этапе правильно ответил. Поэтому сейчас прокручу колесо удачи. И то, что не выпадет, я могу забрать. Есть люди, у которых будет 4 из 4 прокруток. Вот у меня всего одна. Так, я получаю скин. Это Калаш Redline за 300 рублей, да? За 100 рублей. Если что, это просто в подарок. Я мог прокрутить таких ленточек 4 раза подряд. Но мне не повезло. Попробуйте сами. У вас все еще есть возможность сделать одну прокрутку. Ссылка на Сабишок есть в описании этого ролика.